Итак, всем привет. Продолжаем Рица, рипера и бумаги. Наша задача нафармить как можно больше золота, чтобы пробить финального босса. Поэтому фармим золото. Как говорится, фарм, фарм, фарм. Мы всех пробили, кого возможно было. Осталось троглодитов чуть-чуть добить до максималочки. Сейчас 75% троглодитов бомбить троглодитов. Поэтому как-то так. Я тут еще подумал, стоит, наверное, магу защиту дать. Хотя бы минимальную, чтобы он себя комфортнее чувствовал. Потому что на финальный бой нужна максимальная защита. Чтобы нас оттуда не, не убрали вперед ногами, как говорится. смешается это очень опасный дебаф. Его стоит избавиться сразу, который торглодит и эти вешают. Кстаны замешательство кидают. Поэтому лучше от замешательства избавляться. А то ваши же мобы по вам начнут долбасить. А это такое все желание. Как вы огонь снимаете, я просто удивляюсь на вас. Отлично, сгорел. Крепкий напиток, состояние ярости вы входите. И нам не дали поспать, замечательно. Но бывает. и напали во время сна. И мы еще и по инициативе проиграли, замечательно. И нам сразу дали поспать на второй ход. Класс! Так. Мы тут подумали. Нам надо сейчас добить План планы сегодня. Максимальное количество. Там еще штучек 5, наверное. Даже 4. Берем одного другого, чтобы он в вихре чтобы он нам бонус за других мобов дал чтобы больше опыта немножко был они же считают хотя бы если один мог другой то уже и как бы дрались с, разной, с разными обами поэтому учитывая то что у него стоит замешательство это ваши цели случайным образом выбирать из числа врагов в связи успешно бросок на разум. У него разум 3, поэтому и без шансов. То есть нам надо снимать вмешательство, потому что иначе это будет просто трендец Наш танк по своим начнет долбасить. Замешательство он никак не сможет снять. Потому что когда разум 3, он просто его утомится снимать. То есть нам нужно, чтобы Хил его снял. Вот опять же он магл ударил. А наш син что-то вообще ленится. Поэтому наша задача максимально с его сыграть. Нам дали камень. Ну, камень сомнительный. Тут, наверное, самые лучшие награды по квестам идут. Остальные все награды вы можете и так выдать. Либо купить. Так, наша задача переодеть в магу броню. Вот эту вот. Выкинуть лишний мусор из инвентаря. Так, эту оставить. Кольцо выкинуть. Ярость выкинуть. угроза выкинуть. Макасины выкинуть. Кольцо. Ну, не знаю, наверное, стоит оставить. Так, тебе дать. У тебя огонь стоит, тебе слабость дать. У тебя стоит разум плюс 2. Так, разум плюс два нам дает, получается, разум дает энергию. Так, у тебя сейчас получается 2, 290, 2, 880. Сейчас мы тебе даем вместо разума. 292. Ага, то есть разум получается в плане магии сильнее. Немножко. Ну, зато он в плане хп себя подтянут чувствует. Так, надо посчитать, сколько он на это. Угу. брать разум сколько он кастов сможет похилять ну, хотя то там же не посчитаешь С 350 и 300 ну, сложно посчитать идее 200 нормально, нормально. ладно посмотрим так плодим в счетах. Да, я хотел могу дать щиты. могу дать щиты. Магические щиты, вот эти вот две штуки. Вместо посоха. Пускай он лучше уловит урон посохами своими. Получается у нас она сколько дата да магия? 37. Да что ты будешь делать? Грейди, наверное, особо нет смысла. Слишком слабенький урон тут возрастает. А посох что дает? 300 энергии, 300 энергии, это хорошо. И 15 урона тут всего лишь 5, но он хоть по защите будут бить. Поэтому посох, наверное, на всех, кроме финального босса. Да и чуть слабее будет бить игры с так, что касаемо брони, мы хотели тебе еще броню дать. Да, тут 20 каст магии, это это очень сильно, с этим никто не спорит. Но ты падаешь с одного удара, откровенно говоря. Поэтому я думаю, ему стоит дать доспех какой-нибудь. Желательно вообще самый тяжелый. Думаю, бы желательно самый тяжелый доспех дать. Либо средний, конечно, но я думаю, лишним доспех для него точно не будет, чтобы он не падал. 290. получается, ярость у него под... 240. 300 О. Это, конечно, впечатляет. По мане, конечно, он сильно просветает. 200 в защиты. А плюс магия у нас так, 40. О, так сколько будет у нас, наверное, больше? Но мы в любом случае ему даем доспех, потому что его нужно выживать, причем максимально долго. А он у нас вообще не живет. Будем максимально толстым его делать. Даем ему, наверное, этот доспехи. Я... Хотя у нас, в принципе, есть вот две сто, у этого нам столько же будет. Плюс-минус. Магии, правда, нам не хватит, но они хотя бы потолще будут. Ну, у него сколько брони, у него 600 брони, а ну, у него с щитами, да, с двумя щитами у него 600 брони, ну это минус 60, это, это минус получается 160, это 400 с копейками. Ну как уроги, собственно. Ну да, только еще плюс щиты, я думаю. могу стоит тоже тяжелый доспех дать именно тяжелый и купить для него персональный свиток а либо купить для него свиток там на плюс плюс 3 семь тысяч стоит ты серьезно офигеть а плюс 4 плюс 5 да. Грейд, конечно. Ух. Хватает убежит, называется. Ну, хотя бы на плюс 2 возьмем. Дороговато нынче. Так. Загрейдим. Тяжелый доспех. Дадим магу. Пускай носит. у него 200 сколько у него каст? 400 О -о -о. 5 кастов да уж но ничего 5 кастов огня и у него закончится магия быстро но ничего защиты защита, которую мы ему можем дать. Плюс магическая сила заклинания. Где она у нас? Получается у него 10 и 15. То есть у него урон достаточно слабенький. Но там нам важнее не сам урон от него, а урон от Роги, чтобы был. Точнее, он называется тут ниндзя. Но факт с фактом так замешательство. Интересно, интересно. Да, это чтобы на него не подействовать общательство. Пробуем дальше качать. Так, нам, значит, нам нужно что еще? Этот готов. Этот готов. Этот в принципе тоже готов. И у там грейдить это прям смешно. Вот единственное, можно клерика щиты максимальный тяж и паладину максимальный тяж щиты башенный на плюс два хотя бы загрейдить то есть нам еще купить получается три счета три счета купить загрейдить купить три счета и загрейдить вот у нас щиты стоят? Щиты стоят 1100. Неплохо, неплохо. Значит, Покупаем три счета. 2, 3. Передаем их. Значит, раз. 2, 3. И теперь нам останется убираем нужные щиты нам осталось купить получается раз два три четыре нам осталось купить 4 то есть нам нужно где-то 4 свитка по 3000 по 3200 то есть нам нужно купить, надо накопить 12 800 в сумме. А текущий получается где-то в районе 10 734. То есть копим монеты. 10 тысяч нам можно накопить. 734 там собьемся надо было найти этих... удар 700 вот это да ты мощный мощный Того бьете мы знали что вы его будете бить у меня что-то вообще не ни, ни одного крита у тебя сколько процентов крита л ⁇ 44 процента крит он вообще не критует принципиально уже дважды бил ни разу не критовал как это работает Ну наконец-то ты хоть один раз попал. ты Вы вообще охренели, а? Вы, юноша, просто охренели. Почему вы бьете мага-то? Расскажи мне. Ч же он вам сделал такого? 2,100, очешу еть, а? По инициативе, что я не понимаю, как они выбирают цели. 4, 8, 16, 31, 6. Самая минимальная угроза. Ты хочешь сказать, ему надо угрозу разогнать, что ли? Чтобы он его не атаковал. Да у него вроде и так угроза будет минимальная. Его угрозу опустить надо. Не понимаю. Мы в минусе офигевшем. Но нам все равно нужно копить защиту. Потому что нам нужно еще и перья, чтобы если кто-то упадет, чтобы мы могли его поднять. Нам дали морковку. Класс. Это всегда мечтал. Самый сильный моб на текущей локации для нас. монет о жесть мы так долго вам копить ну и какие-то сильные урон у них Был у вас такой урон непонятно да конечно ты критический удар не выдал подумал ему надо критический удар выдать жал да это просто мечта у нас забрали ежедневное подземелье ежедневный данж с которым мы могли формить по крайней мере я его сейчас не вижу легкий доспех крыжа вот здесь он был она получается на 2 часа от этого безымянного моста и на 5 часов от города, от Большого. Вот этой в этой повороте реки он стоял. Сейчас его почему-то нет. Да, но опять же, чтобы тут финальный бой у нас. Вот это вот дополнение, которое мы не можем никак купить, потому что у нас нет возможности В красный тогда пошли будем пытаться бить на нас напали пираты как мы это сделаю чуть я не понял А ты чё так слабо начал бить? А, ты слабость на него не повесил. Пожалуйста, свиток заклинаний. Вы какого? Вы 16 уровня. Ну и чё толку у меня от вас? Ну тут ребята 20 уровня, но ну, хотя бы хоть что-то полезное них. И Хотя бы дебаф не будет Вихарь. И траглодитов. Пачка. Да, надо, кстати, замешательство. сильно бьет на фу не вылечивает надо усилить хиль. нет огня и нет слабости Серьезно? Я у тебя гоншуль забрал? Ну, вот это повезло. Повезло так повезло. Вот это повезло. Повезло так повезло. Вот это очень дорогая вещь она там тысяч тридцать стоит это очень дорогая вещь нам капец как повезло да мы у него огонь скорее всего забрали ну да слабость пока убрать оставить огонь Ой, нет. он ударил не того ну как так то блин Ты меня разочаровываешь. С критом 44 ты их даже не пробиваешь. Как это работает, блин, я не понимаю. Ну вот то вообще Крит он вообще он принципиально не выдает от слова совсем. Если бы я защиту ему не поднял бы, я не представляю, он бы наверное пробивал его постоянно. Череп, череп неплохой, но он, он эффективнее всего этому танку так как количество хп у него прям в геометрической прогрессии вырастет минус энергия но у него наверное, не особо актуальна хотя это по сути для него как хп стоит у тебя забрать замешательство и отдать основному танку тут хоть отряд выживает и нам хоть что-то дропается путное правда черепок сомнительный но но все же его хоть можно куда-то приспособить. Например, тому же танку отдать. 20% от хп все-таки будет неплохо смотреться. Стейк на 3,5 тысячи ла магия красота а я хотел кстати выдать замешательство этого замешать А что ему тогда забрать броню то его пробьют я даже не знаю кого... но слабости то он не бьет там он постоянно пинает замешательство ладно попробуем Вот опять же замешательство ранения. не пробил да. он от огня уклоняется хитрый слабое кольцо, выносливость. Вроде как можно сделать среднего кольца, выносливость есть три этих слабых кольца, выносливость. Пока место есть можно поскладировать. Я вот думаю, что если одного этого, остальных этих. Он предупреждает и следить за индикаторами здоровья. И ты серьезно, ты мне, ты один и ты мне дал замешательство. Офигеть. Ранение. О, хорош, хорош, хорош, хорош. Но там нам нельзя бить, да? Не нам можно бить. Я думал, просто он своего ударит. А можно мне хила, пожалуйста? А? Хил хоть последняя. Паладин вообще? Хил предпоследняя. Паладин последний самый хоть. лыпал, а? Это просто детский сад. А ну и как это вывозить? Понятно, что ты заметишь... А вот опять же, вот о чем я и говорил. Ему защиту не поставишь, потому что начнут бить. А он... Надо с него с ним это убирать замешательство. Блин, у кого же замешательство получается? напиток сомнительный троглодитов да троглодита а у этого а полевого полевого нету получается нам нужно ранение то есть надо кому-то дать ранение например, вот это еще, стреленочки дать, тебе отдать замешательство, просто как что заменить? Стан конечно тяжелая фиговина, но замешательство конечно опаснее. Капец ты мне ранения накидываешь, хорош. Уранение дать стоит. Никак уехать. Капец, у него уже пол хп. Нету, даже больше. Хорош! А у меня ходит последний. Да я так и подумал. Сколько ты полечил? Да, как бы ж останка не потерять такими темпами. <связь> <связь> Танка вообще не держится даже. Я нам не ту кнопку нажал. Да, наверное, не ту кнопку нажал, между меня же две кнопки. Доспех из ткани. Ой, идите вы гулять с такими доспехами. Ну, может, на начале эффективен, но, блин, ясно. То есть, бой против вот этих, это очень тяжелый бой. Лучше уж этих греблинов вызвать. Ты хорош! Так, надо бить крайне у правого. он самый умный, я смотрю. Сейчас паладин просто отлетит такими темпами. Вот это ранение дал. Надо паладин, ранение давать. Он ну, по сути основная цель агро. Почему она, блин, поединочный экземпляр? Я бы так всем дал бы, кого защиту от кровотечения. Ой, ладно. Надо переставить на половину. Волшебный гриб. У нас закончилось в интере место. Как тут инициатива работает через одно место а? то есть у меня ниндзя ходит последний самый это должен в числе первых ходить Его ловкость чуть ли не блин вот у них сколько ловкость семь у моего ниндзя тоже семь ловкость ну не чувство, ладно, неловкость. Ну факт то, что у них равные ловкости, они примерно в одно и то, то же время должны ходить. Ну почему-то они не ходят в одно и то же время. страшному косячит а у нас критов нету да вообще никаких Чтобы поднять ему крит хоть чуть-чуть бы блин до полтинничка а то что-то вообще блин ну конечно кинжал да кто бы сомневался плюс 4 угроза блин я просто буду ржать если ты Ну конечно, мне не дали поспать, я в этом не сомневался. Ну да, десяточка надо взять, десяточку взять. Я не понял. У тебя магии не хватает? Ха! Класс! У него всего 492 магии. Да уж, блин. толстенький ты наш. Ну, постоянно его бьют, блин. Перегореть не получается никак. Паладин не может перегореть. Если паладин перегорет, он... Ляжет тогда, скорее всего. Сейчас бьют паладина, но до этого в основном бьют танка. Основной агру. Да, количество ходов, конечно, трендец. До этих элементалей. Просто что-то с чем-то. Даже паладин оказывается толще, чем этот. у него просто не хватает магии ёшкин а -а -а! пал, повязка на глаз плюс угроза М -м -м. очень нужная вещь без нее просто никак Наверное, последний будет. На сегодня. И мы по инициативе всем проиграли. Офигеть. а откуда... Ой, блин! Замешательство. Ладно, сейчас разберемся. Убери это замешательство, спасибо. Сейчас паладина будет бить, да? Говорит, паладин чисто себя только лечить будет. Других ему просто не дано будет лечить. Ну, по сути, паладин, наверное, даже как сильнее, как танк, будет смотреться. Да, паладин сильнее, как танк. По идее, если сбить ему вот этот плюс 20 угрозы, это плюс всего лишь 9 угрозы. Но контратаки, правда, не будет. угроза ну, больше будет там ну, вот топор будет плюс 9 ну 18 грубо говоря еще какой там кинжал на плюс И плюс 5 например ну 24 а у этого 16 то есть мы, мы должны перегреть его что крайне проблематично будет Его проблематично переагрить паладин агр очень слабый почему-то ему чисто агр давать но тогда мы в броне потеряем дадим ему агр если еще и оглушение выдалено. зеленое яблоко. Ну ладно, передохнем. Черепок сколько там монет стоит 3200 3200 мы на 4 умножили а топче там 12 да нам надо 12 12000. 12 тысяч 3200 на 4 12 800 у нас только монет даже нет Мы не переагреем просто. Паладин не переагреет его. Если только целенаправленно включать ему агар. Офигеть. Мы просто не переагреем паладина. Точнее, воина. Даже если по минималке будем бить. О, самый мощный мужичок. Но, блин, он стоит капец. Его качать утомишься. Я одно время им играл. Варвар. Прикольная тема. Очень сильные существа. Убить крайне сложно. Но можно. Как интересно. Но это очень дорого. Тут один сапфир десятку стоит. к кольцо? Гласную. Ну гласную выбить можно. Получается сапфир. У нас вообще сапфир есть. Один сапфир у нас есть. Нам еще два нужно. Не, ну это, это на грани фантастики тогда. Кольца на интеллект. Сколько они будут стоить? две с половиной тысяч гласные выбивать это получается 10 две с половиной 12500 гласные у нас есть гласные 4 штуки у нас есть в принципе. а этот г книжка сколько стоит Грыжина книжка. 18 тысяч. Но тут с Критом. Либо Критка выбирать, как говорится. Либо... Тут Крит, наверное, поинтереснее будет смотреться. Он 18 тысяч стоит. Либо собирать Грыжину. Я тут... 15 процентов, который... Крит, наверное, поинтереснее будет смотреться. Кстати, я хотел посмотреть на кольцо. Если у нас грейженная версия, есть тело, тык, тык, тык, тык, тык. и все, да? А и есть чувство и все. Есть тело, чувство, интеллекта нету. То есть нам Мы даже не выбили интеллект еще. Да, слабовато. тела и интеллекта нет. Есть черепа с синими глазами, но они такой себе удовольствия. Щит на 160. Ну, он двуручный он бесполезный, по сути говоря. Потому что мы загрейдим, и он нам не подойдет три топора боевых ясно а вот смотри три кольца выносливости у нас есть. Мы их можем загрейдить в... А, тут не показывают во что. В сильное кольцо выносливости. Плюс 600. А у нас какое? У нас среднее выносливости кольцо. Вот это 600, это 800. Но у нас слабое кольцо, конечно. Получилось. Но факт остается фактом. Самое странное, что рецепты не сохраняются по той же еде. Не, мы могли бы и этот доспех сделать. Кстати, пока покруче надо будет. Жиода у нас вроде была. Рубин. Рубин, жеода. Ну, жиода три штуки. А рубинов у нас нету. Да. Рубины нам не выдают. У нас вот есть грибочки. Горой. А Тараск, Коготь. Достаточно сильное оружие. Но опять же он бьет ранением. Если качаться в урон, то это сильное оружие. Если не в урон, то бесполезно будет. Опять же ранение у нас и так есть 20 процентов так наша задача что сделать наша задача могу наверное десятку взять либо не брать и прокачать свитки вот эти вот два раз два и раз два прокачать свитки 360, ты серьезно, а чё ты такой? -ху -ху -ху -ху. Ну нифига себе, ты полненький. А чего такой ты мощный? А 80. Погоди-ка, погоди-ка. 80, да? переставить 800 говоришь, на да? А что если... не ну 800 кашк, мощное кольцо. Он самый мощный по хп получился. Хотя он силы у него чуть ли не уменьшит всех. меньше всех у Низи. Ну ладно, это не важно. Так. Ну да, наверное, надо будет подумать еще. Что приобрести? Ну, по идее, надо покупать свитки. Колоссальный, огромный средний. Средняя выносливость стоит 24 тысячи. Она нам дропнулась бесплатно. Да. Ну 24 тысячи это, конечно, мощно. Мы тут десятку еле-еле собрали. А тут 24 тысячи. Вообще вот этот томик бы выбить. Каким-нибудь образом. Желательно три штучки. На мага прям вообще красота будет. Так, нам нужно получается вот эти три, четыре, четыре, двенадцать, восемьсот. В принципе, 11, и потом перья формить. Хотя бы штучек пять. Чтобы при себе имелось. Поэтому как-то так. Получается, сколько нам сейчас можем купить? Три. Три три-три. Можем сейчас купить. Купить наверное, три. Можем сейчас. Купим. Раз, два, три. И все, монеты закончились. Собираем тогда паладина. 2. 1 плюс 2 и ты плюс 1. Пока так. Там еще три тысячи. щит. Чтобы вы не упали с первого плюхи. Инициатива один. Класс. Критический удар один. Да уж, блин. Но ему вот это. Вот Мы вроде угрозы. Повышаем, повышаем, повышаем, повышаем, а она не повышается. Он его даже не, не, не то, что не нагревает, даже если ми, мы минус 20 отсюда вытащим, но впихнем ему этот, это будет 9 угроза, но на мече она все равно будет выше. Вот тот шкупать Тараска ему дадим. Сколько он там дает? Даже если мы бы угрозу убрали. Или вот тут 14, например. То трехручный меч. То есть все равно это 23 как ни крути. То есть ему нужно что-то, что переагрит. чтобы били паладина в основном. Но опять же, как его перегреть если у него 29 агры То есть тут нужно что-то в районе десятки. А, есть, кстати, такое снаряжение если я не ошибаюсь. А здесь его нету. Да, оно есть, оно продается. Что-то типа красная майка. Она плюс 10 агрессии дает, но ну, угрозы так называемые. Но опять же, это чисто переагреть этого одного воина. Просто смешно. Ладно, на этом все. Всем пока.